Ешь лимон, смотри. Мега супер челлендж. Чё не кислый? Не кислый, бурды. Чё вообще не кайф? Не кати, да? Хрень какая-то. Ну все, не будем больше есть лимон. А, фокус из-за тебя спада. А Я вижу, как было дербить.